в оккупированной Чеченской Республике. Было создано российское правительство, и он был вот руководителем этого правительства, Дока Завгаев И Ельцин хотел усадить э, Зелимхана Индербиева напротив э, Доки Завгаева, а сам сесть во главе стола, то есть торца, и типа быть таким судьей э, в этих вопросах. А они бы между собой там переговаривали. И вот здесь нужно отметить э, очень важную роль Зелимхана, в, в, важность вообще лидерских способностей человека. То есть это вот тот момент, когда ты должен э, молниеносно отреагировать, и у тебя нет времени на то, чтобы проанализировать, э, переговорить там со своими товарищами и принять какое-то решение. Ты должен мол, молниеносно отреагировать. И вот здесь вот лидер, он теми отличается, что он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 Ну, было смятение, когда Зелимхан Едельбиев отказался садиться там, где ему сказал а, Ельцин. А, Кто-то из нашей делегации стал ну, пытал, пытаться как-то Зелимхана Едельбиева склонить, а, говоря, что вот, мол, все-таки мы приехали на переговоры, это важнее, давай, может, пойдем переговоры. Но Зелимхан Едельбиев очень жестко тогда отреагировал, сказал, нет, я не сяду. И все, как бы вопрос, а, разговор окончен.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 Мы должны это и сами это помнить, и всегда об этом напоминать, об этом говорить. Селимхан Яндербиев был uh, взорван <coughs> в Катаре, <coughs> в столице Катара, Дохи, 13 февраля 2004 года. Uh, он был убит российскими спецслужбами, uh, сейчас это уже и не скрывается. Они даже гордятся, наверное, этим uh, устранением своего врага.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 Они, российские спецы, они это взрывное устройство закрепили под сидением э, Зелимхана Яндальбеева. Сделали они это во время э, молитвы, когда э, Зелимхан с сыном оставили машину на парковке и пошли молиться в мечеть. В это время они э, на арендованном бусе, микроавтобусе, подъехали рядом, э,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 принадлежала какой-то фирме, которая предоставляет машине на прокат. Сразу же выяснили, кто брал машину. В общем, по горячим следам задержали одного сотрудника дипмиссии и двух кадровых офицеров российской российских спецслужб. Сотрудника дипмиссии отпустили очень быстро, по-моему, там через меньше, чем месяц. А вот двух сотрудников российских спецслужб их судили.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 Либо продолжают свою службу, либо уже вышли на пенсию и а, проживают остаток своих а, дней. Вот такая, в общем, а, славная история у Зелимхана Яндарбиева. Это да помилует его Всевышний Аллах. Это был выдающийся человек и выдающийся лидер а, нашего народа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 سوري سوزيل سدودني